Всем привет, ребят! Сегодня испытываем крайнюю версию прошивки с фазорегулятором Мы даже его не то, что не крутим, а просто залили блок управления И катаемся, проверяем По делам сейчас еще как раз ездили через город вот, по западной скоростной дороге и вот едем обратно, как бы никаких проблем нету, то есть все вроде да. плавно, переключение все нормальное, да, фаза да. тут до этого мы неделю назад с тобой прошивали, ровно в субботу да, в прошлое, там фазик мы и так крутили, и так здесь я его вот так глобально еще поменял относительно за неделю, потому что другие машины приезжали, испытывали на них и вот сейчас залили как бы на пробу прошивку, которую вчера я создал ну, еще сегодня человек тоже приезжал, я ему так уже залил. А, снимает, да? Да. И вот как бы все вроде нормально, ровненько. Не, не, не, все отлично. Да. То есть никаких проблем нету. Ну вот мы сейчас по ЗСД у нас едем, такой тут вид неплохой. Я, не знаю, на камеру, конечно, будет вам видно, да, не будет. Не Но она широкоугольная, слишком Но широко захватывает. И вот у нас Финский залив. Это мы по западной скоростной дороге едем сверху. Справа, да. Нет. Ну, мы сейчас сразу свернем. Никак, здесь трюк, у снимаешь. нас... Да. Здесь у нас как бы Финский залив. Вот а там Кронштадт вдали. Но вам не видно. Мы-то его видим. И Лахта-центр вот там спереди. И здесь мост через Неву идет тоже. Там у нас бывший порт как бы морской. Это, <тачистные> Да, это честные, на которых когда-то я работал лет 15. Там, соответственно, у нас уже да, намытая территория полностью. И вот эта вот намытая территория, э -э, сейчас, наверное, будет видно, я не знаю. Ну, на мосту будем. Да, говорить. скорее всего. То есть э -э, берег был э -э, до этого моста, но там я покажу, дальше будет видно. Ну, и Финский залив, вот там все это сегодня, кстати, погодка очень классная прям 20, вообще, 27 градусов прям класс хотя в других регионах народ там вообще печется, там просто у них все плавится вот. и вот там, центр. да, бывший порт там у нас Исакивский собор но я думаю, что тоже не видно будет не толком но вид отсюда прям вообще очень классный вот это вот все намывная часть, песок, и э, дома построили. За ними порт морской новый. Они вот отодвигают постоянно. Но да, порт морской изначально строили. Дома здесь э, на Васильевском острове. Вот это все Васильевский остров. Вот если по правой части сейчас смотреть, берег был вот здесь. То есть по правой части э, ЗСД как бы. А вот это уже все намытая территория. Там вот вдали порт. Э, ну и дома построили. Соответственно, на набывной территории раньше был вот здесь берег когда-то так что вид, вид, конечно, здесь классный э, ну а э, лахта-центр вообще всюду видно. причем в городе вот здесь даже не знаю, увидите, не до конца платки классный вид да? дома все строят и строят здесь на, на Васильевском острове, на новой части то есть вот это сейчас как бы была бы тут вода Финский залив, мы как бы вообще ниже уровня воды едем, по факту то есть они намыли и здесь такую как бы дорогу сделали ниже уровня реально воды раньше вот здесь был как бы вот этот часть, это уже вот здесь берег находился около гостиницы там часто, кстати, раньше собирались собирался народ э -э, на машинах, там, на всяком таком, чтобы потусить. Ну, в принципе, так, ну, по езде, что я могу сказать, все очень да ровно, нет, прям, мне нравится. Ну, и сейчас новым фазиком как-то по-другому должно все-таки быть относительно того, что помягче, было. мягче, все равно помягче. Нет. Ну, я думаю, что мы допилим это все дело, и... Э -э Скоро будет релиз, но надо все это испытать. Опять же, я подвигаю фазу немножко еще туда-сюда, как-то повыбираю, чтобы максимально у нас хорошо получилось, то есть отдача была максимальной, то есть чтобы повысить КПД, так чтобы, соответственно, и расход упадет, а не просто будем сжечь там топливо, не имея при этом крутящего момента, да, так чтобы был крутящий момент и топливо эффективно сжигалось по заводской прошивки там получается они очень сильно дожигают выхлопные газы поэтому у них там фазы какие-то дичайшие просто да. а из-за этих фаз получается что машина не едет расход увеличивается да, не... да плюс дергание вот эти да. э... Здесь, да как бы то есть на заводской прошивке у вас были такие подергивания когда на малых нагрузках она прям вообще вот так да. скакала прям вот дергалась что приходилось я не знаю как на роботе это делать там на ручке как бы сцепление выжимаешь и все я потом фазы сделал когда вот у меня первый релиз был с перекрученным фазорегулятором там Фазы я пододвинул, но не было полного понимания, как это работает, потому что меня очень смущала э, таблица, которая была заводская э, Мы как бы сделали, и получилось, что вот этих дерганий не стало, но получились такие какие-то тычки, блин, когда ты едешь, она поддергивается просто так во время езды Отпустил газ, нажал его, и какие-то такие два тычка, каких-то такие тык-тык происходило, и ехала она то есть, ну, по факту это то же самое и было Что вот эти раскачка На данный момент сейчас вообще этого ничего нету То есть все ровно, гладко идет Да, кстати, вот у нас стадион новый Который в виде Тарелки летающей НЛО, короче, такое Но мы его там по-разному называем Как тарелка летающая Как газовая комфорка Потому что у него подсветка такая, ржавая, Он зачастую светится таким голубым светом и выглядит как газовая, обычная комфорка такая на плите. Ну и вот, почти приехали. Это мы проехали через Финский залив, вот так наискосок, э -э, с юго запада на северо-запад. За 20 минут где-то. Да, минут где да а если бы быстро. не было платной, наверное, часик бы, на. Да. Ну и вот Лахта-центр по этой части. Но здесь везде все заграждение от шума. Поэтому особо тут ничего не видно. Там вот у нас грибной канал. Здесь все эти э, постройки, еще гостиницы для спортсменов, для всего. Ну, особо не видно, опять же. Это Крестовский остров как таковой. Ну и в принципе мы уже считаем, что приехали. Очень-очень быстро. Ну что, покатаемся, посмотрим, как оно будет. Ну я а, думаю через что... недельку это можно. Ну, надо, да, надо все испытать, то есть полностью, потому что есть некие нюансы, которые потом всплывают прям как-то на ровном месте, все вроде нормально, потом погода что-то поменялось, да -да -да. бац, то и, и, и какая-то хрень появилась непонятная, либо что-нибудь с запуском не то, но запуск я не трогаю уже давным-давно, так же как это было с прогревом катализатора на 1.6 эта проблема, она возникала только при определенных условиях, там, температурах и всем остальном. Здесь тоже очень много таких подводных камней, которые, как бы, могут выплыть. Но, думаю, что, надеюсь, что этого ничего не будет, и будет все хорошо и классно. Так что, ждите продолжений, будем еще снимать. Плюс, ребята тестируют, точнее, испытывают, не люблю слово тест, потому что ненавижу весь слово испытывать. Испытывать, проверять В общем, проверяют в Минске Плюс в Сочи я еще ребятам отправлю Ну, по регионам Ребята, представители Заливают сейчас тестовую именно версию Новым клиентам Так, чтобы понимать, что и как Ну, в принципе, там все стабильно не спрашивайте, не долбите по поводу обновлений потому что, вы сами понимаете, я не буду писать пока я не проверю те, кто новый приезжает, да, я их прошиваю новой прошивкой, той, которая именно там нормально, стабильно уже как хорошо зарекомендовала но некие нюансы изменяю потом и опять же, это все местные ребята они могут приехать в любой момент обратно отшить Они а так, что приехал кто-то откуда-то я ему зашил, потом он уехал фиг знает куда проявился косяк какой-то непонятный и мне его надо будет решать. То есть ждите просто надо. Я оповещу всех, что вышел релиз прошивки. И все проверено. И только тогда начнем шить. Не забывайте, что нас мало. Я один как бы. И решаю все проблемы, ребят, представителей сюда. Плюс отвечая на все ваши вопросы, то есть у меня прям ну, загрузка дичайшая, блин. я сплю иногда там по 4 часа в день. А если меня еще каждый будет спрашивать, что вот когда там релиз, когда прошиваться, можно обновляться, это каждый день одни и те же вопросы. И опять же каждый день меня все спрашивают по поводу представителей в таких-то городах. Есть список уже, 20 раз я уже говорил про это, смотрите в списке, все там есть. И по поводу, опять же, этих обновлений, не забывайте, нас мало, а вас сотни, то есть, ну, сами прикиньте, вот в течение дня даже ко мне там, не знаю, 20 машин приедет, это я просто весь день буду просто тупо прошивать, блин, а так как прошивки пока бесплатные, но потом они станут стопудово платные, потому что, ну, я просто буду терять кучу времени и не заниматься тем, что мне надо тем, что надо, короче, там что-то делать новое. Получается, что если я часто буду выпускать эти обновления, это я все время только буду обновлять и более ничего не делать. Так что ждите, и все будет нормально, откатаем, и все будет хорошо. Также, опять же, не забываем ходить под видео, там Drive, Контакт у меня ссылочки. Подписываемся, кнопочку нажимаем и жмем колокол. В общем, всем пока и до новых встреч.